Позиционирование политики в области ТАИР ну, Первое очевидное, что эта политика отражает необходимость достижения определенных целей. Первый пункт. Второй пункт. Это все-таки политика основывается на каких-то передовых достижениях в разных властях, связанных с Таир. То есть политика, наверное, должна быть документом развития. Соответственно, из политики вытекают стратегии, то есть на разных горизонтах, начиная там от э, трехлетнего плана стратегического, кончая ежегодными, это как бы вытекает из некой политики. Само понятие стратегии и использование стратегии оно больше относится к менеджменту, но оно отражает именно необходимость применения системного подхода, то есть план, контроль и опять следующий цикл планирования именно с зрения стратегического подхода. Ну и последняя политика отражает в себе описание неких инструментов, как мы будем строить систему управления ТАИР, которая будет, соответственно, реализовывать наши стратегические цели.